Обратился в компанию «Землечист» для расчистки участка. Ситуация была очень плачевная, Завозились строительный мусор, участок представлял себя некое поле боя. Вот. Были мысли самостоятельно заняться этим вопросом, слава Богу, он, как говорится, Бог отвел. Вот. Очень доволен, что пригласил ребят, потому что ну, самостоятельно это сделать нереально. Вот. Работало 7 человек плюс трактор, буквально на часов по 10-12 в день за 3 дня. Разровняли весь участок, завезли почти 300 кубов грунта. Вот, все разровняли, абсолютно ровный участок, сухой, сделали дренаж. В общем, я очень доволен. Советую всем сюда обращаться, не будете иметь никаких проблем.